Ну вот, кстати говоря, вот вы прям проговорили практически первый шаг. То есть, на самом деле, если попробовать как-то свести это к, ну, к простой, простой формуле, может быть, какой-то, кстати, у Дэвида Шнарха где-то там было, может быть, не в книжке, может быть, где-то в его лекциях, когда его спрашивали, э, а мог бы он свой метод, а он его называл метод «сексуальное горнило», вот, потому что он был, он был психолог и секс-терапевт одновременно. И он говорил, что всю его философию, всю его методику можно свести к одной простой фразе «держись за себя». Вот. Но это, конечно, требует пояснения, что конкретно имеется в виду, потому что держаться за себя можно по-разному. Можно держаться за себя, чуждаясь, а у нас стоит такая интересная задача – научиться быть в балансе. То есть, с одной стороны, не выходить из этой эмоциональной связи, да, все-таки оставаться вместе с другим человеком, но при этом не доводить себя до исступления, до полной там, растраты там, и так далее. Ну и я в этих случаях всегда говорю, на самом деле, э, в большинстве случаев, если мы имеем дело ну, с человеком нормальным <laughs> психически, можно просто понаблюдать, что он интуитивно делает в этих ситуациях э, и просто это как-то ну, прописать в виде какого-то понятного пошагового алгоритма и постепенно выработать просто привычку. И вообще говоря, конечно, в большинстве случаев первое, первый шаг, который люди делают интуитивно, то есть если ты видишь расстроенного человека, ты интуитивно всегда у него спрашиваешь первым делом, что случилось, очевидно, как бы, да? То есть, собственно, вот как раз тот самый шаг, который, можно сказать, там, первая точка баланса такая, да? Типа, стоп, ситуация, что вообще происходит, что я наблюдаю, то есть, кто там, что вовлечено, сколько, где, когда, как, то есть, описание того, что есть, описание наблюдения, описание ситуации. Надо сказать, что я могу из практики такое интересное наблюдение сделать, что ну, это известно, в принципе, это известно в когнитивно-поведенческой терапии, много в чем еще, что, как ни странно, люди обычно реагируют не на ситуацию как таковую. То есть у них вот этот шаг наблюдения, он вообще отсутствует. Это самая тяжелая часть, наверное, вот этой всей технологии баланса. Вовремя сказать себе «стоп, что-то не то происходит». Что-то не то происходит, надо посмотреть на то, что происходит. Потому что в большинстве случаев Человек, он, увидев какие-то признаки чего-то, что ему кажется болезненным, он тут же дорисовывает, тут же додумывает, тут же фантазирует, и вот на эту фантазию потом на свою реагирует то есть на какую-то абсолютную ерунду. Вместо того, чтобы, ну, как-то я не знаю, понимать, что если это близкий человек, то ну, крайне маловероятно, что он там нарочно будет тебе там как-то вредить или там что-то такое делать плохое, ну, если только он психопат, конечно, да, потому что есть, конечно, абьюзеры там, и всякие такие товарищи. Но опять же, да, если ты просто научишься наблюдать то, что есть, то есть говорить себе «стоп ситуация», наблюдать то, что есть, то довольно быстро ты ну, как бы сможешь отличить – а что, собственно говоря, есть, что ты наблюдаешь, что происходит? И это первый, самый главный вопрос. Честно говоря, для того, чтобы научиться это делать, это требует достаточно больших, больших таких душевных сил, потому что вообще способность безоценочно наблюдать то, что происходит, такое безоценочное наблюдение это предмет чуть ли там не всех восточных школ, а всяких восточных практик, да, вот научиться видеть то, что есть, а не картинки в своей голове или там додумки, мысли, которые происходят со мной, когда я там что-то там начинаю там, подозревать. Вот, потому что обычно, обычно да, обычно реакция идет на это. Так что первый, первая точка баланса, и первый шаг это стоп, ситуация, что я наблюдаю, кто и что вовлечено. Там, да, сколько, где, когда и как. И это первый вопрос, который я человеку задаю. Если это мой близкий человек, то, конечно, он, наверное, сможет мне более или менее адекватно описать, что там произошло.